Всем здравствуйте. Сбор помидор в теплице китайского типа. Вот смотрите, собираем урожай. Но пацаны не хотят, чтобы их снимали на видео. Вот сбор, вот смотрите, вот, получается. Вот, собираем. Очень много уже поспело. Все красное. уже третий сбор у нас идет пока видите не уменьшается верхние кисти наливаются нижние уже поспели вот такие вот у нас результаты оцените сами в дальнейшем буду рассказывать какие процессы производят, проходит с помидорами, что мы делаем, как мы их подвязываем. Подписывайтесь. Не забывайте ставить лайк. Всем спасибо. До свидания. Вот на этом красивом виде. Всем до свидания.